Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Фулин Андрей. Очень приятно. Вы получили процедуры остеопатии, вот сейчас только что после процедуры. Скажите свои впечатления, пожалуйста. Я реально почувствовал улучшение самочувствия, большой прилив сил, ну и хорошее настроение. А ваше мнение об остеопатии? Вообще, что она может дать? Я считаю, что это процедура Вернее, это наука, можно сказать, наука даже, которая помогает э -э, всецело рассматривать человека с точки зрения, может быть, даже космоса и решить многие проблемы, связанные со здоровьем, не прибегая к каким-то сложным манипуляциям, э -э, в том числе и хирургическим методам. Скажите, пожалуйста, а Вы порекомендуете э -э, вот своим близким, знакомым процедуру остеопатии? Я считаю, что врач должен индивидуально рассматривать каждого человека и определять необходимость той или иной процедуры, в том числе и остеопатии. То есть кому-то она может быть нужна, кому-то может быть вид другой процедуры необходим. Как остеопатия может быть какое-то другое направление. То есть это зависит, мне кажется, от человека. Хотя в принципе, учитывая в настоящее время стрессовый образ жизни. Современного человека, мне кажется, что теопатия подходит по этим Большое спасибо.